Гость. На Кавказе гость считается лицом самым уважаемым. Вот, — подумал я, — жить бы так и жить. Ты ничего не делаешь, а за тобой все ухаживают. Неужели, — спросил я Люля, — каждого гостя везде на Кавказе принимают с почетом? Каждого гостя, — ответил Люль, — на всем Кавказе принимают с большим почетом. И сколько времени он так может гостить? Три сутки, — ответил Люль. Гость может гостить. Разве только трое суток, удивился я. А как же быть с гостем, если ему после трех суток захочется еще сколько-нибудь пожить? После три сутки гость должен объяснить, зачем он пришел. И когда объяснит Когда объяснит, то, конечно, еще можно жить. Долго ли? Если у хозяина есть время ухаживать, гость может жить сколько захочется. А если времени нет? «Тогда извини, пожалуйста». «Так и говорят гостю прямо. Извините». «Прямо гостю этого нельзя говорить. У всякого хозяина для гостя есть свои слова. Если я не могу за гостем больше ухаживать, то рано утром иду в конюшню и хорошо кормлю коня моего гостя, и хорошо его чищу. После того бужу гостя и хорошо его угощаю». Ставлю все, шашлык, буза, чехирь, айран. Когда гость бывает сыт, он понимает. Никакого нет праздника, а я так его угостил. Значит, надо уезжать. Гость встает, благодарит меня и отправляется в конюшню. Хорошо, сказал я. Если гость поймет, а если он наестся и опять ляжет спать, что тогда делать? Пускай спит. А когда проснется... Я возьму его за руку и поведу в свой сад. Птичка прилетает в мой сад и улетает. Когда птичка прилетает, я показываю на нее гостю и говорю: Смотри, вот птичка прилетела. А когда птичка улетает, я говорю, смотри, птичка улетела. Сучок после птички качается, гость смотрит. А я говорю, птичка знает время, когда ей прилететь, и когда улететь. А человек. Этого часто не знает. Почему человек не знает? После этого всякий гость прощается и уходит за конем в конюшню.